В Новосибирске модернизируют авиационный завод для производства «Бла Охотник». В проект инвестировали около 2,5 миллиарда рублей. Новосибирский авиационный завод имени в. П. Чкалова Насым. Чкалова филиал ПАО-компания «Сухой», в течение пяти лет проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых стелс-беспилотников С-70 «Охотник», сообщил ТАСС, источник в органах власти. Выступая перед журналистами в декабре 2021 года во время выкатки версии беспилотного летательного аппарата «Бла» С-70 с плоским соплом на площадках НАС, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что серийный контракт на его поставку будет заключен в течение полугода. По его словам, «Охотник» представляет собой высокоинтеллектуальную систему способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. Там у завода, очень хорошие планы. Это будет расширение производства охотника со строительством нового корпуса, сказал собеседник агентства. Не уточнив объема производства БЛА, он добавил, что модернизация стартует в 2022 году и займет пять лет. В связи с модернизацией планируется рост числа рабочих мест в 1,5 раза. Сумма инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей. Оперативным комментарием завода ТАСС не располагает и намерен получить позднее. Разработанный в конструкторском бюро сухого беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «Летающее крыло» с применением технологии «Стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета – около 1000 км в час. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. Охотник впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года Бла выполнил полет совместно с истребителем Су-57. В госкорпорации «Ростех» отмечали, что для охотника создается новый наземный пункт управления. НАС имени Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тысяч истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция — фронтовые бомбардировщики Су-34.